Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о проектировании. И самая главная мысль данного видео это то, что я нахожусь в поиске людей, которые имеют полное право проектировать. То есть у людей должно быть образование профильное и соответствующие документы для этого. Меня интересуют проектировщики, конструктора, инженеры. Также те люди, которые могут проектировать Электрику, сантехнику, канализацию, водопровод, отопление. Но эти люди должны иметь должное образование. Вот это главный критерий. Дальше хочу сразу немножко так скажем, предостеречь, я потому что сам не хочу в это ввязываться, да, не хочу оказаться в этой ситуации. И поэтому вам тоже ну, как бы подумайте об этом. Если вы работаете уже на кого-то и с кем-то там сотрудничаете сотрудничайте. И с такой идеей, что вот я пойду туда, в вотрусит доверие, что-то там получу, узнаю какие-то бонусы для себя, и потом как бы соскочу. Ну лучше, блин, ребят, лучше даже не начинайте. Пожалуйста, вот прошу, не стоит. Я не хочу потом... Не портите, в общем, ни себе, доброго имени, ни другим. Вот. Я только лишь за открытые отношения, если вы самостоятельный человек, вы проектировщик, вы проектируете самостоятельно на себя, пожалуйста, давайте, если вы там с кем-то сотрудничаете, то э, тоже все высказывайте честно и так далее, и открыто. Только открытые и честные отношения. Все, потому что я тоже не собираюсь сразу делиться всей информацией и так далее. То есть нужно будет присмотреться, нужно будет найти тех людей э, и выбрать э, тех людей, которым будет комфортно и удобно работать со мной, а также мне удобно и комфортно работать э, с этими людьми. Поэтому смотрите, вот аккуратненько подходим, присматриваемся, кто что, чего кому может помочь и каким образом сделать. Вообще у меня идея глобального проекта, у меня он в голове есть, я его озвучивать сейчас не хочу, но это очень большая, э, большая работа, она, конечно же, не произойдет за... Там, один год, грубо говоря, это нужно будет много времени в это вложить, чтобы получить ну, вот, э, окончательный проект моей задумки. Вот. Поэтому, пожалуйста, милости просим, пишите на почту, пишите, подписывайте письма именно как конкретно там проектировщик, инженер, конструктор, там э, проектировщик по электрике, там инженерия и так далее. То есть пишите на почту свой номер телефона, о себе все, потому что я буду просить все равно готовьтесь паспортные данные, документы, какие у вас там есть, мы будем по телефону общаться, поэтому просто, если вам есть что скрывать, лучше тогда и не пишите мне ничего. Вот. А кто готов, пожалуйста, милости просим. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.